В сегодняшнем видео у нас обзор проекта под названием 10 рублей project данный проект позволит вам зарабатывать до 4 миллионов рублей с минимальным вложением всего 10 рублей. Всем привет, с вами Юрий и канал «Как заработать денег». Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новости о заработке в интернете. Давайте посмотрим статистику участников. 3577 человек, операции 4145, выплачено 57820 рублей, работает данный проект уже 10 дней. В чем принцип проектом? Вот можно увидеть бинарный 10 уровней, маркетинг, план партнерского вознаграждения, минимальный порог вхождения всего 10 рублей, максимальный выход около 14 миллионов рублей с одного аккаунта, чем смысл данного проекта, но эта матрица здесь 10 уровней. Вы входите в проект, регистрируйтесь, первый уровень активация 10 рублей, приглашайте 2 человека, получаете 20 рублей, второй уровень 15 рублей, приглашаете 4 человека, доход 60 рублей, третий уровень 30 рублей, приглашаете 8 человек, получаете 240 рублей. И так до десятого уровня 10 уровень вы приглашаете 1024 человека и получаете 4 миллиона тысяч. Рублей. Друзья, сразу хочу сказать: если вы не умеете приглашать рефералов, то вам этого делать не нужна. Система сама будет подбирать для вас партнеров. Вы переходите в данный проект, активируете первый уровень за 10 рублей. Смотрите, заходите в проект, нажимаете пополнить счет. Платежная система здесь по UR пополняете счет на 10 рублей для активации первого уровня и жмете активация. Смотрите, у меня уже сейчас третий уровень. Активировать четвертый уровень стоит 60 рублей. У вас здесь будет написано активировать первый уровень, стоимость 10 рублей в этот уровень активируете и все если вы не умеете приглашать и ждете пока к вам будут поступать партнеры вот давайте я вам покажу я вчера только вечером зарегистрировался перейдя по вкладке партнеры мы увидим у меня уже два партнера правда один только активный и я от него получил за активацию первого тарифа 10 рублей перейдя в личный кабинет вы увидите статистику на данный момент мой заработок с трех уровней уже заработано 35 рублей все ссылки в описании к видео также я оставлю ссылку на рекламное видео можете скачать и привлекать партнеров с вами был юрий Нал, как заработать денег подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новости о заработке в интернете